Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об интересном, на мой взгляд, проекте под названием JoyStream. JoyStream – это децентрализованная онлайн медиа для распространения видеоконтента и монетизации. Платежным средством вознаграждения за раздачу видеоконтента будет собственный токен. С помощью токена JoyStream на платформе появляются ряд возможностей. Получать награды, монетизацию или штрафы за нарушение, голосовать за организацию на платформе. Платформа будет чеканить и сжигать токены, поэтому невозможно определить количество токенов заранее. Распределение токенов при запуске составляет 50% команда и инвесторы, 30% будущие члены сообщества и 20% ранних участников сообщества. Joystream DAO работает на собственном блокчейне на основе фреймворка Substrat, тем самым может реально стать одним из полкодот парачейнов. Тестнет проводится с 2015 года и заканчивается в 2021 году, 28 февраля. В 2015 году был запуск платформы в тестовой сети биткоина. В 2018 году JoyStream запускалась в сети Bitcoin Cash, как первый BitTorrent клиент На сегодняшний день JoyStream будет запускаться на собственном блокчейне и претендовать как парачейн на полкадот. Платформа предлагает решение некоторых проблем наших дней, связанных с медиаконтентом. Они считают, что большинство источников информации разной направленности, будь то искусство, литература, политика, музыка, фильмы, игры, новости, все это контролируется несколькими гигантами корпораций с целью собственного обогащения и формирования культуры человека в своих личных интересах, ограничивая выборы и его свободу. Они почти полностью неподотчетны нормальным рыночным и политическим механизмам. В результате чего наша история, выражения и взаимодействие управляются и фильтруются на их условиях. Цензура спорных высказываний, несправедливое разделение прибыли с создателями и аудиторией. Цель проекта – призыв договориться о том, что медиаплатформа несет ответственность перед людьми, на которых все держится которые в первую очередь являются их пользователями потребители, креативщики, сторонние разработчики или сотрудники предлагается решение этих проблем с помощью современных технологий таких как блокчейн, смарт-контракты и токены таких проектов идентичных очень много, но по мне так этот проект достаточно интересный и перспективный я думаю, что этот проект нас еще удивит предлагаю подключаться Присоединяйтесь к данной платформе, будьте первыми. Joystream — децентрализованная медиа-платформа.